Нашу сестру Елену Таутку. Нашу сестра Елена Таутку. Но большая просьба. Давайте <как> Пока Елена будет говорить. Иду к этой тяге Готовьте свои свидетельства. Приготовьте свои свидетельства. После нее вы можете смело выйти и тоже. За что -то сказать? За <как> что следняя может, за что смело да доказать невинность. Давайте поприветствуем так нашу сестру. Такая чинейка поздравим сестрани, Елена. Слава Господу. Слава на Бога. А, моя Библия здесь. Мы это Библия тук. Мы очень рады, что мы сегодня здесь. Много серед два месяца Это чудо. Твое чудо. Мы должны были быть в другом месте. до смена другу месту. Но Господь решил, что. Сегодня мы должны быть с вами. Слава Господу. Слава на Господу! Он управляет нашими путями. Мы уверовали э, где-то 30 лет назад с мужем. И я стала читать Библию. И сегодня я хочу поделиться. Идешь иском первое, Тимофея. От начала. От самого то Это местописание очень. Второе Тимотея. Первое, Первая Тимотея. Значит, первая Тимотея. Вторая. Вторая глава. Вторая глава. Это местописание очень сильно. Дотронулась до нашего сердца. Прямо сразу. И мы стали исполнять. мы Итак, Итак. Прежде всего. вам, Прошу совершать молитвы. Да ему уби, Прошение. Прушение, моление Моления. Молитви благодарение за всех человек за, за, за царей и за всех начальствующих и за дабы проводить нам жизнь за тихую тих, и безмятежно живот во всяком благочестии и чистоте благочестие и серьезность. слава Господу! слава на Бога. ибо это хорошо и угодно спасителю нашему богу добро и благоприятно пред богаа нашей Спасителем, который хочет в какой-то иска чтобы все люди спаслись да спасет всички ты и достигли познания истины, и до да достиггнаться познания на истину бог за что-то ему самудин бог и един посредник и един между богом худота между бога и человеками и чу и Человек Христос Иисус. Христос Иисус. Слава Господу. Господа. Мы поняли, что надо молиться. Не разбрасываться, а всегда симолим. За царей. За царей. За начальство еще. За, тези, за президентов. За, а, за политиков. За И мы стали это выполнять. И да В это время был Михаил Горбачев. В то Михаил Горбачев. А, сейчас Вчера были его похороны и себя вчера черях не он кончил свой земной путь то есть приключил живот но это было 30 лет назад много лет назад мы стали за него молиться Преди години да за него. и мы молились и мы молились, молихме, и, и, и молихме, мы молились. И слава господу за этого человека и слава на Господа за Иногда мы не понимаем, почему что-то в политике происходит. не не что все в политике Оказывается, Бог желал. И указва, че Господь желал. Чтобы его люди могли выйти из Советского Союза. Да да Союз, на свою родину. В И Михаил Горбачев был человек, через которого Бог действовал. И мы молились за него. И неисимолих мы за него. Потом мы уехали из Литвы, это было перед 2000-м годом. С Литвы заминах от Литвы, твое беше Я обучалась английскому языку. А все учила на английский язык. В, в ирландии И моя учительница мне говорит. И мой преподавателька мне казва. Приезжает Горбачев. Ще идва и он хочет встретиться с русскими людьми то да со всеми кто из советского союза хора, Союз. вы должны пойти Ви да он хочет с вами поговорить той иска да си поговори с вас. А, я конечно смеялась и, я с смях. и это наивная учительница Та наивная преподавателька. Она думает, что Горбачев. Все мислила, Горбачев. Будет говорить с простыми людьми. Здесь говорили со с хора. И я посмеялась, но она настаивала. И я с ней посмея, убачить я настаивашим. Я сказала хорошо, мы пойдем. И я сказала добрее, что дойлем. И мы стали молиться. Из-за пошных мы до да сим молим. И в молитве поняли, что, наверное, не получится у нас с ним поговорить. И в молитвах разбирах да И проповедовать ему Евангелие. И до да проповедовать Евангелие на него. Тогда мы решили написать письмо. вы не да напишем письмо. И передадим ему. И да могу передадим. А, мы очень молились, постились и писали это письмо. Молихме, и това письмо. А, мы. Вложили туда все свои чувства. Вложим в него все чувства. Благодарность. Благодарности. А, слово Бога. На Господа. И Евангелие. И Что Господь хочет, чтобы Он был спасен. Чего Господь да спасен за, за вечность Не только послужил на земле, но и в вечность и мы написали это письмо. И написах мы эту Мы заклеили в конверт. Залепих голову в э, плик. И мы пошли. И трябных мы. Когда мы приехали? И куда туда Конечно, там была полиция. Разбился там и моеши полиция. И там были посты, заставы. И моеши постовые. И, ну, мы пошли. Убачини мы. Первая застава нас спросили, кто такие. Пуля пост ползни в куисный. Я говорил, ну мы просто из Советского Союза. Я сказал, не смехой, а Советский Союз. И у нас есть письмо. Имоми письмо. Ах, письмо. А, Проходите. Все время имена войти. Там было... Второй пост. Следующих Когда человек прошел первую фильтрацию, он шел на вторую. И там нас спросили, кто такие, в каком вы списке. в списке. И там не какой список Мы не в списке. У нас письмо. Просто письмо Хорошо, письмо проходи. что мы письмо до, Мы дошли до третьей заставы. И я поняла, что мы. Не на своем месте. <laughs> это недоразумение. Что, недоразумения? А, нас э, стали расспрашивать. Започных это да не питат. Я очень твердо сказала. Я твердо казах, что нам ничего не надо. Не, не У нас только есть письмо, письмо. И мы их бы хотели. И искали, нам сказали не переживайте, проходите. Казах, они не все а эти люди с письмом. Тези с письмо -то, по всей вероятности. Най вероятно. Они подумали, что Горбачев прислал нам письмо но мой английский язык, английский язык не был настолько совершенен, совершенно чтобы я могла объяснить им <решит> мы оказались на пресс-конференции пресс там было где-то 50 человек там бях около 50 Горбачев ответил на вопрос. Ему было присвоено звание почетного гражданина. гражданина Бежим и свободен гражданин. Дублина. На Дублин. Горбачев спросил, что это значит. Попита, его значит. Он говорит, ты можешь пости овец. По любой улице Дублина. Это означает, чем можешь допастишь да овцы по всякой улице на Дублин. Голубачев сказал, что он очень благодарен. То оказать, благодарен. Ирландскому правительству. ирландскую а Президент Ирландии тоже там была. И президент Ирландии, слушаю, была там. Потом был банкет. После Имаша банкет. Русской пищи. Русская то храна. И мы оказались там. Если указах там. Я поняла, что надо передать письмо. И я с разбирах, да и письмо как-то его передала. И поня на Чингу Я была очень счастлива, что письмо дойдет до Казбачо. Многу, что письмо тужде достигнет у до него. На банкете мы его видели только несколько секунд. На банкете говоря, мы саму заняли куку секунди. Но нам сказали, что письмо дойдет и будет ему передано. У батчника захочи письмо тужде достигнет у до чтобы были подданные. Для меня это было чудо. За мен два чудо. Русская пища была вкусная. Руское тохрено больше вкусно. <свят> тогда у нас было тяжелое финансовое положение а тычку финансового положения за да едым это было очень приятно еще много приятно и мы ушли потом с этого и сезаамиахме банкета банкет в сердце были такие чувства. И в такие чувства. Но мы как-то прорвались. Или мы. такие, что мы там ворвались. И направился... А будет ли передано письмо? Промыкных что А прочитает ли он ту. его? То, его и мы очень переживали. И все Правильно ли все? дали всечко и и мы шли по улица Дублина. И, по на И мы молились. И Молились, чтобы он uh, прочитал это молихме письмо. Се той да го И тут как знак. И тук изведнъж, через нас проехал его кортеж. Като знак през, през нас мина кортеж. <свят> И мы помахали. <свят> ему бумаг помах, Для нас это был как знак от Бога. За меня от Господа. Письмо передано. письмо тую Аллилуйя. Аллилуйя. Mission complete. Это Я хочу сказать каждому из вас. Молитесь. молитесь за президента. За, за политиков. За политики, если есть плохие политики. Не проклинайте. проклинайте благословляйте, проклинайте. Молитесь за своих родных. Молитесь за Вашими молитвами. С вашей они будут спасены. Челостях, ты что со спасений? Да благословит вас Господь. Нека Господь ви благослави. А, а, а, а, а, а, а. Спасибо большое.